Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу оставить свой честный отзыв о вот таком вот гель для души из Фикс Прайс от фирмы Сэнда. Так, тут пишут, он семена мечей идет. Так, семена мечи, черника, черника, ежевика, натуральные массажные гранулы, мягко отшелушивают, улучшают кровообращение, подают коже здоровый и вид. Экстракты ежевики и черники восстанавливают тонус кожи, стимулируют регенерацию, поддерживают оптимальный уровень увлажненности. Яркий ягодный аромат в геле превратит процесс принятия души в настоящее удовольствие. Действительно, этот гель для душа пахнет вообще божественно. Мне он очень понравился. Не знаю, сколько обзоров я смотрела. Почему-то его не очень любят. Говорят, что якобы он плохо смывается. Не знаю, я им пользовалась уже. Несколько раз уже его, пробовала его. Мне очень понравился. Аромат прям вообще классный. Там были еще всякие вкусы. Но вот я вот решила вот семенами чья попробовать. Так что я рекомендую, берите. За такую цену, за 50 рублей, это вообще копейки. Их вот так хватит, его надолго. Сейчас покажу, какой он. Он идет вот такого вот цвета. Там есть вот частички, но их, конечно, мало. Но вот сам аромат вообще прям очень здорово. В общем, берите, не пожалеете. И еще на этом у меня все. Кстати, у меня завела себе еще, у меня есть второй канал, где я тестирую всякие лайфхаки, показываю что-то интересное, полезное для вас. В общем, если интересно, тоже подписывайтесь. Также я показала, как я делала вот эти кудряшки, если кому интересно. Очень простой способ. В общем, заходите в гости, подписывайтесь. На этом у меня все. Всем пока!